Привет! К концу месяца должен закончиться режим тестирования системы маркировки интернет-рекламы. Комиссия при Роскомнадзоре уже определила перечень операторов рекламных данных ОРД. Это Яндекс – Яндекс-оператор рекламных данных, ВК ВК рекламные технологии, Озон – Озон ОРД, МТС – Медиаскаут, Вымпел.ком – Первый ОРД, Андердата ОРДА. По своему усмотрению можно выбирать одного или нескольких операторов рекламных данных. Но вот столь скорое завершение тестирования вызывает обоснованные вопросы при работе с единым реестром интернет-рекламы. Выяснилось, например, что отсутствует часть рекламных форматов. Например, есть проблемы с SEO-форматами, динамическими креативами для ремаркетинговых компаний, ведь их содержимое формируется индивидуально для каждого пользователя. Фидами, автоматическое размещение блоков часто обновляемого контента. Ну и также есть вопросы по регистрации формата истории ВКонтакте. Выяснилось, что система не дает вносить правки в ранее отправленные данные, так что если допустили ошибку в креативе, исправить ее уже не получится. Будьте внимательными и перепроверяйте все и вся перед отправкой. Порой не получается внести полную информацию, это связано с ограничениями размера загружаемого файла в 100 Мб. Заявление, что ситуация начала проясняться и через 2-3 месяца процесс стабилизируется и наладится, как-то мало успокаивает. Так как уж нет этих 2-3 месяцев, менее чем через 2 недели система должна заработать в полную силу. И непонятно, как на первых порах контролирующие органы будут относиться к ошибкам, допускаемым из-за проблем самой системы. В любом случае, внимательно проверяйте все, что делаете. Не знаете, как это сделать правильно? Подписывайтесь на канал и учитесь это делать бесплатно. Ставьте лайки и задавайте свои вопросы в комментариях. До встречи!